Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Покрутив ручку перечного перемещения, можно сместить положение фрезы для получения нужных параметров. Для изменения настройки угла необходимо ослабить стопорный винт, покрутить стойку вправо или влево и затянуть стопорный винт. Для заточки трех и зубых фрез по задней поверхности ставьте патрон в гнездо вертикальной стойки с задней стороны станка.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 Правая сторона станка предназначена для заточки спиральных сверл диаметром от 3 до 14 мм. Перед заточкой сверла также необходимо произвести сборку патрона. Для этого из комплекта нужно выбрать соответствующую по размеру цангу. Ее необходимо закрепить за выступ в корпусе патрона с двумя гранями под углом 45 градусов стороной, имеющей короткий конус.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 Сверло коснется заточного колеса, слегка покручивайте патрон влево и вправо, пока звук заточки не исчезнет. После этого приподнимите патрон и поверните на 180 градусов для заточки другой кромки и повторите ту же самую операцию. Одновременно с заточкой угла при вершине произойдет затылование, затачивание по задней поверхности с образованием режущей кромки и заднего угла.